решительность может быть из двух источников есть ложная решительность а есть решительность истины и решительность одна, она вся как бы и ложная истина она приходит из веры веры в цель прежде всего да или веры. Ну, вообще в веры во что угодно во что вы верите это одна из функций разума верить как бы давать человеку веру и откуда идет вера первый источник веры это вера которая приходит от к примеру эмоционального какого-то всплеска ну например вы увидели по телевизору или пришли не по телевизору наверное, не очень хороший пример например пришли вы на какую-то собрание сетевых маркетинга, сетевого маркетинга и там люди вдохновили Вдохновили, рассказали о том, как классно, если я как классно, когда я достиг какого-то уровня, и теперь автоматический доход приходит сам с собой. И я просто ничего не делаю, и у меня куча денег. Что интересно, у меня есть родственники, которые находятся в этих всех структурах. На протяжении многих лет там лет 15 уже, наверное, работают, и при этом доход вроде бы как такой вот по сравнению с общей массой людей достаточно высокий доход но при этом половина дохода уходит на закупку нового продукта а половина из оставшегося дохода уходит на путешествия которые необходимы для того чтобы показать помпезность и крутость свою получается что у человека жить ну как бы жить там не на что остается То есть много долгов и кроме этого еще и нужно покупать себе что-то другое, чтобы все видели, какой ты крутой. И вот ты приходишь на такое мероприятие, смотришь, какой крутой человек стоит. Он рассказывает про свои доходы. И, и, и ты вдохновляешься этим, и у тебя появляется вера. И потом люди, многие как Кому-то выстреливает, да, кто-то выстреливает в этой компании какой-то сетевой, а кто-то просто деньги вкладывает, а потом моется этими всеми средствами, пока они не закончатся и понимает, что просто потратил кучу денег. И вот эта вот вера, она ложная, которая основана просто на том, что мы э, увидели кого-то, кто вот примерно вдохновил нас, скажем так, примерно живет так, как мы хотели бы видеть. Но он может даже просто притворяться. А другая вера, которая эта вера, как правило, приводит к потерям ни к чему хорошему, просто сентиментально. Если мы возьмем веру в Бога, к примеру, да, то это такая ортодоксальная вера, фанатические, которые никого не признают, все плохие, а только моя вера хорошая, только я могу там, к Богу прийти. Особенно вот я сейчас живу в Египте, здесь мусульмане, такие очень серьезные ортодоксальные мусульмане, они вот очень жестко что ты скажешь, не то тебя могут задушить, если на Бога не так скажешь, как они его видят. А вот, поэтому м -м, вот это вот то, что ни к чему хорошему не приводит. И м -м, вторая вера – это вера, основанная на знании. То есть там, где используется сила интеллекта, и понимание того как прийти к моей цели и если у меня есть очень четкое понимание чего я хочу да, например многие люди просто не живут лучше чем хотели чем они живут сейчас да, лучше не живут просто по той причине что они не верят в то что это возможно